Всем доброе утро, вот наступило 22 число, будем катать без ума, без памяти сегодня, походу. Выполнил я заказ в Шагул, уехал где 79 рублей, 20 надо ехал, точно, поменьше. <coughs> Шагол. сейчас будем, ну делать нечего уезжать. все фигня. Парковый, наверное, поедем Коэффициент собирать что, детская возьмем То, что детского тарифа давно не было Дети что, перестали Дали заявочку С парка, ладно, чем В бассейн поедем Час Пробка Там такая пробка жесткая стоит жарко. Жесть Доехал, я на чем 356 рублей, всего 635 рублей За... Час 30 где-то, час двадцать два, полтора часа, короче, получается. Все приехал на чем за в костюм, это нет, про жесть. Вот, ну, будем сейчас что-нибудь искать, да. на 185 рублей. Сегодня день, конечно, фигня вообще. Время десять часов, без десяти. Я заработал 827 за 2 часа. За 2,5 тысячи поел. Что за 2 часа подали? Фигня, фигня. Работать дальше так. Так точно не было. Далее заявку детских тариф. Дали первый заказик плюс 160 рублей за наличку, наверное. На улице 8,5 градусов люди не хотят, никуда ехать, что ли. Или на маршрутках едут. Вчера не возил, позавчера не Но это же заказ, это же дяденька Нормальный чил Доброе утро! Здравствуйте. Да, освобождаю просто. Ну да. Сегодня поспать решил подольше. Сегодня все, мне кажется, попали. 20 метров уже вообще ничего нет. Она как не ее как-то потом раз, там фуры пройдут и все, и. Дождь пройдет, Грузовики и трэш сразу же. Пару секунд. Далее заказ Краснопольский, проспект 48а, поселок Бодрим 40. Дальняя подача показала, не знаю, куда приняла. Отказался я от заказа, вот 4-7-3 ехать больше. Сейчас 20 что ли показываю, Это нафиг много. Через объездную показываю, через город показываю. Да,